Яков Анатольевич, Вы прошли процедуру банкротства. Что Вы можете сказать о результатах этой процедуры? Я хочу поблагодарить юридическую компанию «Опора» за проделанную работу. К моему удивлению, когда я стал изучать этот рынок, наиболее приветливо ко мне подошли. И в течение всего этого периода я не чувствовал никаких дополнительных нагрузок при проведении этой процедуры. Я хочу поблагодарить за эту работу юридическую компанию опоры